Дальше у нас начинается эмоциональное и ручное управление. Очень важная для медицины статья «Затрат» — это фонд оплаты труда с налоговыми отчислениями. В, секс в сексологии называется такой тип отражений, что он Мы с вами видим, что инструмент, собственно, который помогает популяризировать услугу, улучшать качество культуры потребления этого услуги, углублять понимание этой услуги, он не используется. Мы обратились на такой, знаете, объемный замер... И вот, кстати, хочу обратить внимание, здесь нет исследований, здесь было фокуса на, извините, на, на фокусы группы, да? У нас пациенты начинают требовать не только информацию о врачах, о а их специализации и сертификатах, а также иногда запрашивают, как, чего нам даете, тогда будет работа, мы должны понимать, как врач у вас работает, работает ли он у нас на основном месте или совместитель, да? Медицинское учреждение должно всегда развиваться, то есть вы должны постоянно выводить новые продукты, новые технологии, новые методики. Конкуренция растет, каждая компания пытается включить за те же деньги какие-то услуги в программу. Мы рекомендуем настоятельно сразу отражать информационную мест работы. отдельное поле, отдельная регистратура, отдельная запись. 6-7, получается, позиции – это инновационная вещь, в которой нет больше ни одного аппарата. Для того, чтобы воспользоваться лизинговой сделкой, вам правильнее всего вначале будет определиться с оборудованием. Далее уже обратиться в лизинговую компанию для того, чтобы провести первичный финансовый анализ.